Всем привет, на связи мистер Офисерк, и сегодня мы продолжим вместе с Делом проходить игру МНС. Ну как проходить? Просто играть, получать удовольствие и находить предателя. Ну а что в этот раз случилось, я думаю, вы понимаете из названия ролика. Всем приятного просмотра и приятного аппетита! Я член экипажа. Замечательно. Я хоть раз предателем буду? Так, очистите отсек О2. А где Проведите а картой, выбросите мусор, проведите энергию Так, в реактор электричество, управления О2. данные. Я в верхнем двигателе нахожусь. То есть, капец, мне куда бежать-то надо. Я сюда иду. Я пошел запускать реактор, короче. Я Полетел. скачиваю файлики. А, а как мне это запустить? Два, три, четыре... 5, 6, 7, 8, 9, 10. А, то есть только так. Разблокируйте трубопровод. Серьезно. Так, подвести электричество к оружейной. Электричество. Mm -hmm. Я пошел в электричество, короче. Я пошел. Я Правда, надеюсь, нет, я не нет. найду там труп. Потому что все, что я делаю, это нахожу трупы. Больше ничего. Э. Так, все. Оружейное. Ну, пошли со мной. Подожди, одно задание я сейчас давью. Так, а где оружейные находятся? А, все, вспомнил. Так, здравствуйте, оружейные. Задание а выполнено. Где. Отлично, оружейные я выполнил. Ой, вы засранцы. Пошли. Кислород, кислород, кислород, кислород. Mm. 00732 Отлично Все, отлично Мы ликвидировали Так, и я здесь в Q2 Должен еще что-то сделать Да давай, Интересно. выбрасывайся так, Убийца и Виктория отлично. Я Так, я за убийца хочу побегать А где камеры эти находятся? Вот мне интересно. Не знаю. Я все. Оба. Опа. Хм. Так, это либо убийца, либо еще какой-то человечек рядом пробегал. Так, а какой рядом пробегал? Я так и не понял. Убийца. Mm -hmm. Mm-hm-hm-hm. Heh heh heh heh heh heh heh. Все, убийцы. Ой, блин, что так долго голосованиет. <свы> а -а да. Я скипаю, потому что я даже вообще не следил ни за кем. Типа за кого голосовать? А нахрен за кого-то голосовать, если.. Я не успел все задания сделать. Так что мне еще делать и делать. Ммм... за оранж не знаю короче все скип да тут больше часть скипала ты за убийца только но все скипнули так что предатель остается а -а -а -а -а -а -а. так мне нужно очистить отсек поэтому я пошел мусор выносить да здравствует Интересно, меня сегодня хоть как-то убьют Так, управление А, провести карты и все Подожди, а где управление? А, все, вспомнил Так, электричество Так, здравствуйте, и хранилище. управление Так, берем карточку Оп. Почему меня никто не убивает? Оп. Оп. А, чё? Чё? Потому что убийца кикнут был ну, ты все. <смех> Победа! Он сбежал! Ну да, убийца у нас был предателем и, собственно, потерялся. Потерялся, а значит мы все в целостности и сохранности остались на корабле. Если вам понравился данный ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. С вами был офицер. всем огромное спасибо за внимание и всем пока! We'll